Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я расскажу про светодиодный прожектор с датчиком движения. Вот такой большой прожектор 30 Вт. Его мы сегодня подключим к электросети и посмотрим, как он срабатывает. Прежде всего, сам светодиодный прожектор его датчик движения, провод для подключения. Для подключения будем использовать электрическую вилку от бытового электроприбора и вот такую клемную колодочку на два провода для того, чтобы подключить к электросети. Приступим. Мне необходимо снять изоляцию и оголить два провода, коричневый и синий. Примерно я снял где-то по 8 мм изоляции с каждой стороны. Обязательно смотрите, чтобы волоски кабеля не торчали в стороны. Никуда ничего не замыкали. Здесь еще присутствует желто-зеленый провод. И здесь тоже присутствует. Его можно не подключать. Это земля, мы его просто заизолируем. все. Клемную колодочку. Таким образом вставляем провода. Подключаем коричневый. И синий провод в клемную колодку. Зажимаем винтовыми зажимами. Что такое клемная колодка? Клемная колодка это соединенные проводники с винтовыми зажимами. Это цельный проводник. Между собой они не замкнуты. То есть это два отдельных проводника для того, чтобы зажать два провода. Теперь вторую часть. Коричневый в коричневый я подключаю. Если в данном случае мы перепутаем, ничего не произойдет. Прожектор будет нормально работать. Если у вас на прожекторе провода имеют другой цвет, опять же, тоже не страшно. Просто согласно инструкции подключайте. Собственно, все. Подключение мы выполнили. Сейчас заизолируем желто-зеленый провод с двух сторон. Изолируем провод. Можно примотать кабель, чтобы... Если у вас прожектор будет стоять на улице, желательно разъемное соединение убрать в распределительную коробку. Герметичную. Так, значит, прожектор у нас имеет два регулятора. Регулятор по яркости освещения и длительность свечения. Длительность освещения включаем на минимум, для того, чтобы он мало у нас светился. Освещение на солнышко поставим иначе он у нас не будет включаться то есть для чего этот регулятор? для того чтобы прожектор с датчиком движения не включался в дневное время я установил регулятор время на минимальный параметр минимально он у нас работает 11 секунд максимально до 8 минут по яркости опять же если я сейчас его изменю этот параметр он у нас в светлое время суток включаться не будет, даже если есть движение. То есть опять прибавили на светлое время суток, чтобы он срабатывал. Все, он работает со светом. Посмотрим, как светит этот прожектор. Сейчас я выключу освещение. Все. Освещение выключено полностью. Срабатываем прожектор. Это 30 ватт, это очень серьезный прожектор. Срабатываем еще раз. На подключение данного прожектора мы затратили примерно 3 минуты. Подключается он достаточно легко, работает хорошо. Устройство очень интересно и помогает решить множество вопросов, связанных и с охраной территории, и с удобством пользования. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш телеканал. Ставьте лайк. До скорой встречи, друзья!